И завершающий такой кусочек фрагмента, опять же, из того, что у нас легло на звезду Руси. Если себе представить ДНК, как вот эту вот двойную спираль, как нам везде ее рисуют, да, и она имеет вот этот шаг э, соединений э, между двумя нитями, они же парные, одна пара, вторая пара. Мы обнаруживаем там в основе, вот минимальный один шаг дает нам вот этот базовый крест. Если мы предположим, что нам нужно либо еще две нити ДНК, кроме имеющихся, да? даже две, две пары нити ДНК, вот. либо что у нас шаг идет в 45 градусов, то есть если мы получаем, так, если мы получаем шаг в 180 градусов, у нас все время будет крест. А если у нас он будет 90 градусов, то у нас появляется второй крест, и они будут повторяться. Крест такой, крест такой, крест такой, крест такой. И если представить себе не ДНК сверху, там обычно всегда ее рисуют сбоку, еще вращают. Да? Вот если это вращение посмотреть сверху, мы получим вот эту картину масла. Угу. Вот. И отсюда родилось смелое предположение, которое, как потом оказалось, не мы первые догадались. Вот, поэтому а, мы начали исследовать, а, в том числе используя себя как инструмент, то есть меняются ли какие-то ощущения, меняется ли самочувствие, здоровье. А, применяя вот эту вот, а, базовую матрицу восьмилучевую, накладывая ее на проекцию ДНК, если с этим работать как с проекцией ДНК, иметь в виду, что это, вот, это просто срез вот этой спирали, где хранится генетическая память, личная память в воплощении, знание о том, что было, как мы устроены, откуда мы взялись и так далее. Все то, что а, ну, в добрый час я не встречала людей, которые бы не, не искали этого вообще. Зачем я здесь, почему у меня все так, а, для чего я здесь, а, а, почему, что делать, чтобы было так, как я хочу, а, правильно ли я хочу, куда мне вообще идти, так, чтобы в этом был смысл. И один из вопросов, который я себе когда-то задала вопрос, это вот, вот проживая жизнь, что для меня будет важно? Вот я назад, что для меня будет важно в этой жизни, сколько я имела денег, или кто у меня были друзья, или счастлива ли была я в личной жизни, или сколько детей я нарожала, или еще что-то. Вот что самое-самое важное для меня будет иметь значение, когда жизнь прожита, и я понимаю, что. Я могу только на нее оглянуться и ну, сделать какие-то выводы. Я поняла, что один из важных факторов – это оставаться в ясном сознании, продолжать любить жизнь, понимать, что то, что я сделала, было не зря, в этом есть смысл, потому что... Если кто-то переживал хотя бы какой-то кризис, ну, например, там вот в районе 33, у многих бывает кризис, да, когда вот мне уже 33, а что я прожила, что я сделала вообще, что я успел. И а, многие отвечают, ничего. Но это является отправной точкой прожить следующий какой-то жизненный цикл, чтобы получить другой ответ. То есть когда происходит переоценка ценности, вдруг обнаруживается, что время потрачено на то, что было неважно, в этом есть шикарная возможность следующий период прожить так, чтобы это было важно, и чтобы, облинувшись, вы сказали, да, я хорошо прожил эту жизнь, я собой доволен, я доволен тем, что останется после меня, что бы это для вас ни было. Дети, дела, книги, мысли, построенный дом, у каждого свое. И задав себе вот этот вопрос о том, что имеет смысл посмотреть с конца на то, что важно, да, а много чего, ответов, чтобы их не искать вовне, нас учат искать вовне. Найдите тренера, найдите школу, найдите концепцию, найдите что-то, а все внутри нас. А если мы вот этот познание мира привязываем к тому, что мы таким образом познаем себя, и мы фактически распаковываем, расшифровываем, разворачиваем ту информацию, которая есть внутри нас, мы получаем доступ к, во-первых, познанию вообще, как все устроено, а во-вторых, к взаимодействию и дальше уже там, к управлению, к выправлению или просто к наслаждению принятию того, насколько мы совершенны, насколько много нам всего дано, как это интересно, как это интересно, прожить, развернуть, ощутить и поделиться с этим. Может быть, со своими детьми, может быть, с миром. Ну, потому что каждый человек делает этот мир уникальным. Другим. И вот если вернуться к теме ухода, то мне кажется, такая одна из страшных вещей это когда человек ушел, никто не заметил. Поэтому есть такая концепция, что человек живет, пока о нем помнит. А помнит, если он чем-то, какую-то память о себе оставил. Может быть, поэтому были такие странные, возможно, для нас личности, которые оставляли память плохую, страшную, но оставались в памяти. Может быть, это их способ был продлить свою жизнь. Что мы про это знаем? Это мое предположение, что такая мотивация тоже могла быть. Вот кратенько, очень кратенько, конспективно того, на что мы вышли. Начиная с вот очень простой вот этой вещи, да, с вот этого креста миров, базового креста, который в православии является основополагающим, да, единственное, он сейчас, как правило, изменен и продлен, явское направление продлено ниже и имеет перекладину, но, тем не менее, еще раз вернусь. Старые раскопы, в том числе Киево-Печерской лаври, есть выставка старинных крестов, они в основном вот такую форму имеют. Еще имеют вот эти подлучи, которые, как правило, немножко меньше размерами, что тоже интересно. И об этом, возможно, мы с вами еще поговорим.